Продолжаем разбирать Godot движок Вот, продолжаем. Итак, продолжаем читать также документацию. И, надеюсь, скоро мы дойдем, я дойду, до your first game, до первой игры. Но нужно прочитать еще кое-что и попробовать. Итак, скриптинг написано вот здесь. По-не нашему, что э, до GoDot 3.0 использовался только один э, язык или скрипт, и назывался он GoDot скрипт. Сейчас же GoDot имеет аж 4 официальных языка. И какие э, э, какие они? Ну, еще написано, что если вы большой фан, приверженец статически типизированных языков, то используйте C-Sharp и C++. Да-да, C-Sharp и C++ можно использовать. Но основной, основной у нас Go.Script. Вот. Он подобен там Lua, Python, Squirrel какой-то и так далее. Дальше, дальше, начиная с третьей версии, появились языки. Это Visual Script. Visual script, куда-то ссылка, что это такое. Ну, ну, ну я думаю, вы клацате. Блин, я не так класнул. И посмотрите, дальше. Дальше есть поддержка C-sharp. c sharp C-sharp, C-sharp. Да, есть поддержка. И можно использовать как бы родной API или родной язык. В данном случае для GoDot это язык C++. На нем как бы не рекомендуется. Этот язык написано «хорош» для улучшения производительности, но все писать как бы полностью все не рекомендуется. И все-таки говорят «используйте GoDot скрипт или Visual Script». Но в общем-то C++, C++ тоже хорош. Ну и сейчас, сейчас попробуем, э, ну что тут попробуем, походу просто кнопку добавить и обработчик. Итак, итак, итак, э, нам нужно добавить челднот э, в сцену, да, но тут я вижу э, панель какая-то есть. А у меня здесь панельки нет, давайте я это удалю. Мы в прошлый раз уже чуть-чуть с этим познакомились, поэтому вроде, вот я уже даже набрал панель, Добавляем панель. Так, вот так вот растянем дальше. Дальше, дальше надо лейбл и батон. То есть метку и кнопку добавить. Ну, давайте добавим chill Это будет сначала лейбл. И добавим button кнопку. Бум. Вот так вот, button. Так, и вот у нас. И вот у нас вроде кнопка, а вот вроде текст. Ничего не видно. Тут фон можно где-то изменить. Интересно. Что-то здесь я не вижу. Рект. Тема. Ну. Свой стиль. Что-то я тут не вижу. Как тут цвет установить? Еще вот это. Так, ладно, давайте тогда просто текст добавим. Где тут текст? Давайте текст вот так вот. Hello. О, есть. А на кнопку текст тоже должен быть. Press me. Там вроде было Press me. Да, теперь надо добавить скрипт. Как нам добавить скрипт? Правой кнопкой на панельке. Выбираем правую кнопку и attach скрипт Attach. Так, так, так, это Visual скрипт Это найти Native Native, это я так понимаю, C. А на чем у нас тут примеры? По идее, тут даже может быть и написано. Так, добавить скрипт. И что нам надо тут выбрать? Ага, а -а -а -а -а -а, Language GD script. Это типа родитель чи наследник классный нету дефолт of say hello давайте напишем say hello say hello и и и я понял нажимаем create и где-то до а вот вот у нас say hello появился так так extends это типа расширяем панельку вот наша панелька так так, а тут айдишка есть у нее? Ладно, я думаю, с этим разберемся. Эй, а как? Так, это я Ctrl-S нажал, сохранить. А где наш скрипт? А, вот он. Вот здесь все видно. И теперь, теперь, теперь, теперь, говорят... А, вот можно открыть. Я понял. Вот, сейчас я клацну сцену. А что она не клацается? А, вот 2D. Вот наша панелька, и вот здесь вот такая бумажечка, или как ее назвать, и вот сразу открываем этот скрипт. Есть! Теперь, что у нас тут? Что у нас тут? Давайте еще раз панельку выберем, нод, тут внизу где-то нода, и вот скрипт, привязка, да? Какой скрипт обслуживает, как бы, эту панельку? Так, что нам надо делать? Ready, ready. Это вызывается, когда когда активно становится, это не конструктор, чтобы конструктор надо создать функцию init. Понятно, чтобы у нас был конструктор этой панельки, то функцию init ready это вызывается каждый раз, когда какая-то нода добавлена на сцену. Что-то такое. Короче, тут инициализация. Так. Обработка сигналов. Нам, да, нам нужно обработать сигналы. Что нам надо сделать? Нам надо выбрать кнопочку. Так, переходим. Так, нажимаю Ctrl-S. Переходим на сцену. Вот тут 2D. И... Так, это я сюда, наверное, сдвину. И выбираю кнопочку. Кнопочку. И говорят... Говорят... Ну, вот я выбрал. Дальше что? Инспектор, нода. А, вот ноду. А, вот сигнал. Все вроде легко и просто. Все ли вроде легко и просто, что нам надо сделать? Нам надо пресса Два раза кликнул. Два раза кликнул. Баттон. Красненьким. Патч. Ага, чем мне надо? Ладно, читаем же дальше. Make function. Make function. Он. Оф-он. А что на красным светится? Красным что-то светится. Mm -hmm. ну ладно давайте connect таргет uh, нет такого или чё еще раз пресса base button давай пресса красненьким почему красненьким а может быть добавить а, бу... а фихи его знает а удалить Эй, а как удалить? А, выбрать удалить. Хорошо. Короче, я нашел, как сделать. Это легко, но здесь предлагают ручками это все сделать. Ну, давайте ручками. Давайте, давайте откроем наш скрипт. И в Reddy нам надо получить. Есть такая функция, вон, getNode. Давайте напишем getNode вот и с помощью этой э, функции мы можем получить я так понимаю там любой э, доступный объект нам надо получить баттон баттон баттон на откроем 2d баттон э, откуда он знает что это баттон ну потому что здесь написано а вот вот вот где-то айтишка наверное, задается да а если я вторую кнопку добавлю а ну-ка давайте попробуем да батон 2 где-то а вот здесь клацаем и и и можно так давайте удалю так а это что? ноды connection куда она connection Смотрите, вот здесь скрипт. Мы можем создать новый скрипт или загрузить. И можем установить этот SEO. Сказать Say Hello. Вот И тогда уже там создать кнопочку. Вот это Preset под ка Это Disconnect. Это я пробовал. Вот это все, можно, это все можно сделать. Но здесь предлагается сделать все ручками. Поэтому ручками мы и будем это делать. Так, Get Not. Получить Button. Дальше. Это пример... А, вот на C-sharp. Ну, на плюс C приписать и Visual Scripting. Так, получаем кнопочку. А теперь давайте напишем вот такую функцию. Я скопирую. Надо написать функцию, которая будет получать наш лейбл. Вот, и устанавливать текст в Hello. Теперь, теперь нам надо связать вот эту кнопку Button с Точнее функцию с нашей кнопкой Для, того, для этого Всего надо сделать вот, вот это В Ready Так То есть это вызывается, когда Добавляются ноды Я так понимаю, это один раз Добавили ноду, вызвалась эта функция Один раз отработала и все вроде отлично И смотрите, мы ага, Вот так вот мы получаем нашу кнопку. Но ну, это по, по аналогии как в Qt. Я думаю, кто знаком с Qt, то там тоже есть а, такой механизм сигналов и слотов. И там тоже надо их коннектить, то есть соединять. И что мы коннектим? Соединяем, да? У кнопки а, есть сигнал <coughs> Preset. И мы соединяем со, с нашим слотом. Ну это я по аналогии с Qt а, говорю. А, в данном случае с функцией OnButtonPreset. Теперь, когда на кнопке мы будем нажимать, и там будет отрабатывать сигнал Preset, будет вызываться наша функция OnButtonPreset. Надеюсь, больше ничего не надо. Вроде ничего. Давайте запустим. Hello уже стоит почему-то. Почему? Ведь я же еще ничего не нажал. А ну-ка. Вот так вот. F5 пресс-ми о oh. нормально отработало все отлично почему хлоу стоит ее елки ешь этот а так тут и было Hello ну, ну понятно ладно так нажимаем 5 еще раз и проверяем я нажму сейчас кнопку и текст изменится нажимаю Hello окей okay. все отлично uh -huh -uh -uh -uh -uh -uh. а это что такое а, здесь написано, ну да, надо читать документацию, все надо читать, а я через слово. Здесь написано, что там написано, откроем скрипт, а, вот, баттон есть у нас, да, и лейбл. В данном случае, вот это у нас расширение нашей вот этой панельки, и идет поиск баттонов, лейблов и других. Вот таких имен, и вот на одном этом уровне, то есть по детям э, э, в панельке. Но если же батон вдруг станет э, ребенком лейбла, давайте допустим, сделаем вот так вот, то какая-то фигня, короче, получилась. Эй, как мне остановить? Давайте контроль батон перенесу сюда. Наверное, просто так нельзя это сделать вот так а теперь не работает кнопка короче а ну да если у нас вдруг ну какая-то там кнопка или чуть-чуть нибудь будет ребенком например у лейбла то для того чтобы нам доступиться нам надо указать полный путь то есть в данном случае идет поиск вот у нас родитель Дальше только по вот этим вот ребенкам. у по ребенкам детей, да, он, он не, не проходит, он не заходит. Только вот на вот этом верхнем уровне. Соответственно, была бы батон наследником, да, или частью лейбла, метки, то тогда это было бы вот так вот. Лейбл, да, и батон. Вот так вот. Батон. Вот. Потому что, потому что, потому что вот так все сделано. Если, если вдруг путь будет неправильный, то вот это get not вернет null. No. А что будет, если мы пытаемся выполнить? Да, вот и ничего и не будет. Вот оно в режиме как бы типа загрузки, даже не закрывается. Короче, висит. Соответственно, с этими путями надо быть внимательными. Итак, итак, давайте клад с ним нихт. В нихте у нас э, будет, что у нас? Скриптинг, э, Continued. Продолжение скрипта, скриптинга, а потом ее э, first game, наша первая игра. Итак, что у нас тут? Здесь у нас э, уже непосредственно э, как бы обработка, да, процессинг. Э, э, так, и, и, и, и что у нас тут? Давайте быстренько какие-то враги, э, но ничего не рисуется. Ладно, ладно, ладно. Так. так, у нас тут написано, что некоторые действия вызываются с помощью обратных вызовов или виртуальных функций. Ну, то есть, и не надо их постоянно вызывать, да? Но, но, есть действия, которые нужно вызывать или вычислять, выполнять на каждом кадре, каждый кадр. И для этого есть два типа обработки или действий то есть бездействие как я правильно понял и физическая обработка бездействие активизируется с помощью функции а нет не с помощью когда вот такая функция процесс будет найдена в скрипте то есть в любом скрипте если вы напишете вот такую создадите вот такую функцию то эта функция будет вызываться на каждом кадре. А также это можно отключить, если мы вызовем функцию node set еще Я так понимаю, это просто установим... А, набли или disable процессе. Ладно. Так, дельта, это параметр, содержит время, пройденное время в секундах. Это вещественное число, подобно предыдущему процессу. Что? Что? Как? Зачем? Ладно, давайте. А как дебажиться? Дебажиться тут можно? О, смотрите, точку остановить даже можно поставить. А ну-ка, F5... И чё и и ничего это что значит Ах, где не работает не понял только что работало. ладно я думаю мы с этим со временем раз а вот окей так ладно давайте давайте пас я так понимаю это конец функции так, как оно на C-шарпе? Ну, на C-шарпе, как на C-шарпе, что там говорить? А, единственный тип указывается, да. Что, чтобы... Блин, а что такое пас, кстати? Вот здесь пас нету, наверное, надо... давайте напишем пас тоже. А, вот здесь она закомментирована, вот. Даже на... Error. pass не надо? А что тут надо? А тут не надо. Непонятно. Опять ругается. Я понял. Пас это э, для того, чтобы не было ошибок. А если тело функции пустое, вот я сейчас, смотрите, сделаю вот так вот, сохранил, все нормально. Сделаю вот так вот, сохраняю. Ошибка. Чтобы не было ошибки, нам нужно, ну это э, аналогия там ретурна или что-нибудь такое, если функция уже имеет что-то там тело, то пас можно не писать, либо для, для подстраховки, вот, это я прочитал вот здесь, go.engine.org, и здесь у них есть там вопросы, ответы и все такое. Так, ладно, продолжим, продолжим, продолжим, вар. Вар. Вар это, я так понимаю, переменные. Вот, а тут даже какие-то есть. Хорошо, акум. А в процессе э, что-то тут будет этот акум. Кстати, я тут заметил, ему все равно тут табуляция или пробел все отрабатывает нормально. Так, мы что-то тут будем суммировать и в текст, да, а потом я так понимаю где-то этот текст выводить. Так, группы, нам надо группы. Где эти группы? Ноды могут быть добавлены в группы. Вот нода. А, вот группы. Enemies. Ну давайте, да блин, вот так добавим. А эту тоже, ну давайте. И и чё? А вот здесь даже подсвечивается, что что подсвечивается, что ты в группе. Ну ну, А в какой группе? если я вот это выберу? А, сразу открывается группа, я могу посмотреть. Хорошо. Итак, нам надо пойти в рейди и добавить что-то в группу. Давайте я вот здесь это сделаю. Вот так. Ой, а тут с маленькой, а тут с большой писали. Что делать? Ну, давайте, наверное, так и оставим. Так, как бы тут ноды написано Могут быть добавлены в группы Типа для Организации больших сцен Для более удобной работы С ними Хорошо Так, что тут делается дальше Дальше, дальше Дальше что-то тут написано Есть это Если игрок найден был где-то на базе все враги могут получить нотификацию об этом звуковым сигналом используя центри call групп фи его знает он discovered он discovered это так понимаю это наша собственная функция давайте напишем ну как напишем с копипастим Давайте я все-таки, наверное, там просто опечатка NMES. Я в группе. Я все-таки... Вот. Вот. Да. Увеличу. Плеер воз... Discap. Плеер был найден. Так, это что такое? А это просто, я так понимаю, вот тут надо сделать. Хорошо так это объявляем переменную которая получает а которая получает из дерева все узлы в группе enemies в нашей группе у нас есть лейбл и button то есть два узла вот соответственно вот мы получаем получаем откроем справку getNodes и получаем массив Да. То есть получаем массив всех э, этих, блин. Узлов в, в дереве. Окей. Okay. Так, получили. Дальше. Что тут делается дальше? Но ну, а дальше вроде ничего не делается. Он discovered. Эт, это чисто пурли. Это демонстративная функция. Блин, а нафиг вы ее тулите тогда? Ладно. Notification. Что у нас за notification? А, это просто. Я понял, короче. Это чисто демонстративная функция. Ну да, если мы где-то в процессе в своей логике, да, там что-то там обнаружим, мы можем. Э -э, мы можем, можем, можем э -э, вызвать вот эту функцию. Не, call group, нет, подождите. Call group. Что делает call group? call group вызывает функцию для каждого члена в этой группе а я понял получаем список всех узлов и для каждого узла вызываем вот эту вот функцию ну ладно то такое так уведомление GoDot имеет систему уведомлений это обычно не требуется для скриптования, но это также низкий уровень. И виртуальная функция. Ра там. Так, и вот мы можем получать какие-то уведомления. Так, уведомления, виртуальная функция. Notification, ладно. Это все, я думаю... С этим надо будет сталкиваться в процессе создания игр или написания. Поэтому, ну, в любом случае, тот, кто начнет что-то делать, тот с этим столкнется. М -м так. А это что у нас? Перегруженные функции. Нет, это не перегрузка, это переопределенные функции. Итак, какие функции есть? А, а ну да. Enter 3. Это когда когда когда когда что-то тут э, нода становится активной ready. эта функция вызывается каждый раз после enter 3 exit это когда нода становится неактивно э, процесс это мы уже познакомились на каждом кадре и это на каждом кадре физик процесс. То есть, вот э, есть две функции, которые обрабатываются, вызываются на каждом кадре. И, и, и зависит зависимости от того, что нам надо. То мы и перекрываем, возможно, даже две. Так, создание нод. Ага, вот можно создать ноду. Так, ноду, ноду, блин, ладно, это все просто описание без каких-то реальных примеров. Поэтому сейчас быстро пробежимся и на сегодня все, а в следующем видео приступим к First Game. Так, что тут можно? Тут можно создать новую ноду, в данном случае новый спрайт. Так, у нас здесь строгая типизация, вот я смотрю C-Sharp и здесь все более-менее ясно. Создаем переменную private и создаем новый спрайт. Спрайт это, я думаю вы знаете уже, это картиночки можно рисовать. Здесь же просто мы вызываем объект, какой нам надо создать, и вызываем функцию new. И добавляем добавляем эту ноду. Нормально, это можно динамически добавлять, удалять. Так, дальше что? Дальше можно загружать сцену непосредственно из файла. Вот, это хорошо. Это хорошо, вот мы можем сцену загрузить, сделать preload а потом инстанцировать ее, то есть уже загрузить и добавить как ребенка. То есть можно загружать несколько разных сцен и все такое. Ладно, надеюсь, было не очень нудно, и надеюсь, хоть кто-то досмотрел. И тем, кто досмотрел, большое вам, ребятки, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Поэтому, пока не поэтому, пока всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки и все такое. Ну... А теперь всем пока. До новых встреч.